вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео. Это у нас love history, истории и тому подобное. Мы сегодня рассмотрим с вами а, какую-то определенную пару, которая женщина либо мужчина посмотрит. Это, конечно же, видео до конца. Это будет чисто их история. Прогноз на ближайшее будущее и так далее. Мы будем рассматривать а, вопросы тех людей, кто находится сейчас на стриме. И будем этот роман раскрывать по клубочку, по ниточке и рассмотрим каждую грань этих отношений, которые мы сегодня и будем читать. Первый вопрос про эту пару: Давайте, кто он и кто она? В нем очень полно энергии, очень много энтузиазма, хотелок в жизни. Он целеустремленный, он может сжигать себя порой дотла. Он делает все ради всех и ради некоторого даже блага. Но дело в том, что порой, этот человек, порой этим человеком движут какие-то внутренние силы, которые он не может контролировать. Достаточно эмоциональный человек, он... Очень сильно хороший, хорошие артистичные какие-то качества в нем. Вот. Незаурядная личность. И ей, возможно, какие-то присутствуют зависимости в жизни от чего-то. Человек может быть зависимым, я даже не исключаю. Может также от женщин, ну, та, может также от женского внимания, мнения, хотелок. Я бы не сказала подкаблучник, но может такое, кстати, проиграться немножечко, немножечко, совсем чуточку. Поэтому я бы сказала: здесь харизматичный человек, который добивается всего и вся на этой планете, на этой Земле, но в этой жизни. Знает, куда он движется, но есть внутренние какие-то ограничения. с с которым ему сложно порой справиться и практически даже невозможно. Что-то внутри ограничивает. Вот, давайте дальше. Значит, у нас кто она? Шестерка мечей. Так у нас пажики, рыцари, девяточки и четверочки пентаклей. Эмоциональная, желанная женщина, которая немножечко жаденка. Не, жаденько, она очень так же как мужчина целеустремленный также какой-то она невинная кстати миловидная немножечко простодушная но при этом она всегда идет также к целям Немного люди прямо здесь даже очень даже похожи в каком-то плане идет к своим она целям всегда причем верно не боится сложностей, для, него, для нее это как раз плюнуть. Может также и пойти на какие-то риски, может пойти на какие-то риски, если они очень сильно оправданы. Вот. То есть, в принципе, не рисковый человек. В том-то и дело, что человек знает где грань между риском и грань между какими-то определенными действиями. Но если попрет, так попрет, и не остановишь. Ну, любит себя, любит свое окружение, возможно, очень красиво, так скажем, щебечет. Но со всеми человек хочет все-таки наладить какие-то стабильные отношения везде и вся. Вот здесь вот такая у нас дама что между людьми сейчас что между ними сейчас между ними какая-то стена между ними какое-то вза... не то что взаимоотвращение между ними сложности возможно некоторый разрыв но может даже они кстати и плюс какое-то некоторое напряжение давайте так лучше напи... лучше скажем какое-то некоторое напряжение какого рода между ними отношения какого рода между ними отношения. Они однокл... однокл... одноклассники, не... не одногруппники, не студенты, они а одноклассники. Учились вместе. Кто хочет больше отношений? Ну каких тогда? Если они оба... что Кто хочет больше из них отношений? Кто? Кто? Кто? Кто? Оба хотят отношения, но э, неизвестно друг с другом ли. Вот это оба бы хотели бы какую-то э, какую некоторую иметь взаимность. Здесь не показаны сигнификаторы, здесь показано все вдвоем-вдвоем влюбленные, туз, десятка. То есть здесь оба чел человека хотят взаимности. Какие у нее чувства к нему? Ну, я до этого сказала, ну давайте, какие у нее у чувства к нему? Ой, шестерка кубков, она выпала с дьяволом, это прошлое, ёшкин кот, мы тут напёрли, это бывшие шатоклассники, которая с прошлым связаны. еще и по дьяволу, вот оно к чему, надо было сразу, короче, <ссылка> с этого начинать, а то сразу у неё холодную воду, да, отношения в в принципе, он ее то ли тормошил, то ли как-то задевал. То есть здесь, в принципе, неплохо. Здесь есть какое-то понимание, что раньше это было, но она относится к нему как к королю Пентакли, как к стабильному человеку. То есть, некоторое хорошее ощущение по отношению к нему. Некоторые такие благоговенные чувства, что э, вот, вот, как, какое-то хорошее теплое ощущение внутри нее по отношению к нему. Поэтому... Но здесь человек знает, что прошлое это было прошлое, настоящее это настоящее. Ага. Во как. Какие у него чувства к ней? Какие у него чувства к ней? Давайте. Какие у него страшно, приятно, интересно, тоже король, императрица. У него императрица на душе. У него императрица. И мир. Сочетание больше такое приятное, теплое. Я дополнительно спрошу прям сразу, э, в каком он статусе, потому что здесь он король для нее пентаклей, он король сам для себя пентаклей, но императрица. Либо люди вместе, но по сути сложное отношение, либо женаты, либо замужем вместе, но раньше когда-то там учились, либо, либо он с кем-то, короче, давай давайте смотреть вот так, потому что чувство тут приятное, то есть все-таки некоторое такое приятное отношение к этой, к этой даме здесь присутствует, либо все-таки это, возможно, его женщина, и он к ней чувствует только симпатию. Но здесь есть какие-то страхи, есть какие-то э, страхи э, по, по отношению к ней. Давайте так, они семья, лучше давай, они семья, то есть. А то все-таки такие карты семейные вдвоем все дела, хотят взаимности. Может, просто потому что они семья? Да, они семья. Высили. Они учились вместе, но они семья друг другу. Император и императрица, но из дети там присутствуют, я так понимаю. <звы> Что ей нужно изменить себе, внешне и внутреннее, чтобы ему понравиться, начать доверять? Окей. Работать просто над своими достижениями в жизни, насчет успеха. А насчет работы, эмоционально стабильным человеком быть соответственно, возможно есть какие-то черты и вещи, которые человек не может в себе просто принять. Но из этого она, кстати, может извлечь большую пользу из своих черт и может их принести в некоторое благо для всех людей. Поэтому здесь личные, личностные качества победы, э, также в работе, достижение целей и при этом стабильно эмоциональным э, человеком быть. Вот какой-то такой момент. Почему присутствует недоверие? Первая жена – это работа, либо вторая жена – это работа. То, что он всю энергию может отдавать туда, и, возможно, на все его, про все может не хватать. Также мужчина сам эмоционально не особо стабилен. Возможно, здесь момент ощущения э, чувства драмы человек может испытывать в своей жизни и может влиять на других людей своими какими-то страхами, предположениями и своим негативом. Поэтому здесь я бы сказала больше так Возможно, как-то какие-то деспотичные ощущения и отношения в работе Даже я не исключаю Будь она новая, будь она старая вот, потому что здесь над новым некоторым мужчина хочет как-то задумываться, но как-то что-то очень сильно сложно и боится. Поэтому здесь работа, здесь непонимание, что будет и что происходить, ответственность и сложности внутреннего характера в ощущениях у мужчины. То есть здесь луна как раз-таки все это ображает. И, у, и она там королева жезлов в луне, и рядом с королем жезлов в луне. Поэтому здесь прям все очень даже играет. Чем мужчина у нас занимается здесь? Чем мужчина занимается? Ну, разруливает какие-то ситуации в жизни. Я бы не сказала контролирует, но что-то, возможно, обеспечивает кого-то в работе. Он на, на, на конях, то есть он на машине, этот человек. Но идет туда, куда что-то случилось, по, по, ну, как вызов каких-то определенных вещей и действий, что человек может это сделать, а другие нет. То есть, он на все гораздо, возможно, ездит по вызовам. Это как и врачи, как и другие люди. Но здесь человек снабжает что-то, что-то с чем-то. Он, он Человек снабжает кого-то какими-то вещами определенными. Тот не мозгами помогает, а именно снабжает. Может и что-то разводится из службы доставки. По каким-то вызовам, которые очень сильно, как-то, какие-то, может быть, человек ремонтирует что-то, я, я бы сказала, но снабжает, снабжает, чтобы что-то заработало. Чем она занимается? Чем, а не, чем, кем она работает? Кем она работает? Кем она работает? В какой-то организации, возможно, также на кого-то, здесь на дядюшку. На дядюшку женщина у нас работает, возможно, на контору, которая долго-долго под собой какую-то несет. А возможно, работа не особо приносит большого удовлетворения в жизни, либо тех затрат, которые она на них тратит, потому что здесь все-таки по, по пятерке. Но ну, здесь на дядюшку, на систему, на какую-то, на заводах, на определенного человека. Возможно, не знаю, бухгалтеры, люди, которые просто какие-то какие-то люди, какие-то люди, которые работают на большой организации, структуры, где есть власть, присутствует какой-то значимый вот карьерная лестница, работают в такой сфере на дядю, на дядю, но это не особо приносит большого. Результата, но очень долго, я так понимаю, на дядю тут работает. Либо на кого-то определенного, но здесь больше на структуру саму работать, не на дядю. Дядя, дядя, дядя несет эту всю структуру. на структуру человек просто работает больше, нежели на саму дядюшку и на каких-то начальников. Может, просто относится так к труду, все-таки у нас по пятерке. Возможно, просто что-то делать под собой, чтобы было все нормально. А домохозяйка, но я бы не сказала, что типа дома, да, и на него работает дома, да. Нет, здесь все-таки не домохозяйка. Домохозяйка это добывала да, бы тогда четверка жезлов, там, ну, не знаю, императрица на крайний случай, да, то вот такие какие-то домашние семейные карты. Здесь у нас рыцарь, пентакль и десятка пентаклей. Работать на самого на своего какую-то семью как вариант, только каким-то семейным бизнесом заниматься, это как вариант. Но здесь все-таки на структуру работает больше, чем нежели на дядюшку. Может на властного также человека работать. Она, может быть, у него работает. да? Тоже, кстати, в... может такое происходить. Но дело в том, то, что здесь больше, все-таки я бы сказала, на структуру, на кого-то работать, на определенную сферу. Присутствует левая да, пара детей. Дети между ними присутствуют. Но они далеко. Но они немножко не рядышком, а сердце за них немножко побаливает. Вот здесь так. Но женщина не теряется. Женщина... Вот здесь... Здесь некоторая присутствует строгость. Я вот думаю, либо дети так выросли, либо какой-то, возможно, женщина чем-то занимается, чем-то определенным, что, в принципе, времени на что нету. Дети здесь есть... Да, но я бы сказала, здесь дети сами по себе в жизни. Может быть под подростки такие, отшельники, да, там подростки, что в принципе от мамы уже ушли. Здесь нету такого опекунства. ощущения опеки не присутствуют далее. Ощущение любви, солнца. Да, это присутствует, но дальше опеки не происходит. Может быть, как все-таки я предполагаю, либо дети в таком возрасте, что, в принципе, уже отошли от мамы, от кого-то его, ее крыла, грубо говоря. Вот я бы больше здесь сказала так. То, что здесь, здесь определенное есть понимание того, что это их жизнь, это их судьба, и пускай они сами там разбираются. Да, я там могу помочь, но это их все. Поэтому вот здесь какое-то некоторое отхождение от мамки, я чувствую. И, в принципе, это по картам видно. Поэтому вот. А что они думают насчет другого? Что думает она? А что думает он? Она боится. Она не знает порой себя куда деть. А он для нее в мыслях немножечко ну, попахивает некоторым каким -то тираном. То есть он в глазах, он может очень сильно гневаться, очень сильно быть каким-то таким душегубом, грубо говоря, в этом плане. Вот. И сейчас вот какой... А она за все переживает, по его мнению. Она очень сильно тревожится обо всех, обо вся на этой земле в всем мире. Вот здесь некоторый такой момент. Вот. Но он думает, что все-таки женщина, она такая, дама, дама очага, дома, домашняя, теплая, приятная. Но он, ну, он король жезлов, тут и сам выскакивает, а потом ну, потом пятерка и двойка. Ну, то есть может как-то схамить, нагрубить, немножечко там, не говорю подраться, но какие-то такие вещи неприятные может просто сделать. какой-то он порой бывает в некоторых моментах гневный, либо как жестокий. В некотором плане. Вот. Такой импульсивный человек, она думает про него. Давайте какое дальнейшее развитие отношений. Этот, на этом закончим. Какое развитие между ними дальше. Ну, каждый будет находиться в этом браке однозначно. Но здесь у меня упала пятерка мечи. Обычно это как бы и на разрывы, и на предверие такого. Но здесь потом все вкусно. Каждый здесь останется при своем мнении. Это раз. Но они будут дальше жить вместе, я не исключаю, идти к, к целям, идти к реализации, идти к мечтам. Возможно, что-то исполнит. Но я бы сказала, давай я ее, ну, ее уточню лучше. Просто здесь что-то предвидится, что-то определенно новое, к чему будут люди не особо готовы. То есть вот к чему. Поэтому здесь что-то будет, ну, какое-то, некоторое новое испытание для людей, которое, к чему они не были просто готовы. То есть, некоторое испытание будет. Но при этом все закончится более-менее благожелательно и хорошо, потому что здесь очень сильно крепко под конец. Поэтому я бы сказала, что, в принципе, они будут жить дальше вместе, не разводиться, но их ждет что-то совершенно новое, какое-то новое испытание. Вот. А, возможно, это касается будет денег, либо то, чего они имеют, либо их каких-то накоплений, какие-то моменты, вот здесь испытания могут присутствовать. Также, но здесь люди все равно останутся рядом, останутся вместе, будут вместе идти по жизни, в принципе, в, даль... ну, в дальнейшем, грубо говоря. То есть будут выполнять какие-то свои мечты и будут больше притираться друг к другу, больше узнавать о друг друге, больше постигать саму суть друг друга. Грубо говоря, вот какие-то такие развития, некоторых глубокое отношений, но и при этом... То есть они не разбегутся никуда, не поохладеют. Ничего здесь у нас под конец, влюбленный без выбора. Просто определенная какая-то ситуация, связана э, с, с обычаями, с э, каким-то не знаю, верой, возможно, но при этом могу предположить денежное накопление, то, что они хранят, то, что, во что они вкладывают, возможно, какие-то вещи, которые они держат. Здесь какие-то испытания могут просто быть и присутствовать, но для них это совершенно будет новое. Поэтому вот, но так останутся вместе, дальше я ничего такого кризиса не увижу. Что они друг другу приготовили на 14 февраля? У кого февраля? Ну давай! Как бы, вот здесь, возможно, как хорошее отмечание вместе, не знаю, это хороший вкусный ужин, это хорошо провести вместе время, возможно, плюс еще кого-то там, друга позвать, да? На, на, на верблюде Поэтому вот здесь я бы сказала Какое-то хорошее времяпрепровождение Вместе, но при этом каких-то подарков я не вижу, чтобы здесь просто Присутствовало, по крайней мере С каких-то сторон, здесь и по четверке И по восьмерке здесь ничего такого Прям сверхъестественного Чуть-чуть чужеземного я не вижу Возможно есть какие-то Определенные ситуации, где люди особо не думают об этом празднике, либо особо как-то ну, не хотят заморачиваться. Но просто по тройке кубков могу предположить хорошее времяпрепровождение, возможно, загадали. Но выполнится или нет, это большое, от людей зависит. Я бы сказала, это будет сложно как-то все сделать. Возможно, чисто потому, что он в это не верит, либо он как-то считает это все иначе. У него другая женщина. Если у него другая женщина, женщина как таковой не вышла, но здесь просто присутствует некоторая к этому человеку симпатия, некоторая поклонница. Тут есть просто те люди, которые, с которыми он не безразличен, которым он не безразличен сам причем. То есть здесь все равно тройка кубков выпала, туск выпал, здесь только женщины нету. По силе все-таки я дополнила, что здесь есть император, то есть здесь есть власть. Здесь присутствует кто-то, кто находится в офигевании от этого молодого человека, это поклонница. Это что-то новое, что-то такое. Здесь какое-то такое легкое отношение к молодому человеку, но я не вижу самих отношений. Все-таки по шестерке жезлов. Мне больше выскакивает именно жезлы, но не победовали на любовном фронте. Вот я к чему. Тут все-таки имеет место быть какая-то там, какая-то авантюра спереди, какая-то авантюра какая-то дама, которая она ему нравится. Но здесь есть власть, и я могла бы сказать, что тогда сила не как женщина, да, там, силово весь, во всю, как вот, там, можно подумать, да, ну, там, сила выскочил, по-любому есть, все-таки здесь нет, здесь императора, здесь присутствует какая-то э, просто дама, которая просто без ума человек, потому что шестерка жезлов это момент фанатизма, это момент покорности, благоговения, вау, он классный, я ему скидку сделаю, знаешь, какой-то такой момент Поэтому здесь присутствует Но только самого человека, либо самой само женщины Как не выпало Поэтому все-таки здесь выпал дурак И поэтому нет а, Любовницы нету Но есть поклонницы, которые в принципе не прочь А, -а, -а! а давайте я вам скидочку, А может быть вам немного поближе Грудь-то сам показать А ты рассмотришь и а оценишь Вот здесь я бы сказала как так но здесь чисто какие-то недопонимания насчет у него работы, насчет, соответственно, у него работы, и за это все как-то парятся, из-за этого сложности, потому что мужчина очень сильно проявляет как-то активно по отношению к своей жене какой-то некий негатив, что, в принципе, провоцирует. И она не может как-то сдержаться, потому что у нее у, у там тоже, король, чаш должен, в принципе, быть как-то существовать по ее некотором гармонии внутри себя. Поэтому здесь, короче, с мужиком что-то творится мужик провоцирует да, даму. Дамы да, это тоже не знаю, что делать с этим. друга друга Просто они недолюбливают, да, на момент времени, но они являются семьей. Они у них соответственно... По -по это итог. А, у них, значит, они учились. Учились вместе. Может, это за одну школу, Почему, собственно, нет? Ну, какой-то такой момент. Дальше их ждет. Ждет что? А, хорошие. Будут жить дальше вместе, но есть какое-то ограничение присутствия некоторого нового, что, в принципе, они а, как-то с чем-то столкнутся некоторые таким немножко каким-то поражением но при этом это будет для них новое здесь это будет касаться также как вероятность того что это касается это финансов то чего они имеют то чего они хранят возможно и вложений но дальше будут достигать какого-то миру любви и тепла вместе то есть дальше идти все-таки по жизнь месте и мы это рассмотрели. Вот, а мужчина не изменяет, мужчина там верен, чисто -чи стеклышко, но при этом есть поклонница, которая они прочнее все-таки как-то закрутить по, -по хвой по чистоганам, да, под выпивку. Причем, собственно, нет по тройке чаш. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. В принципе, они дум думают о друг друге, в принципе, думают друг о друге, это уже хорошо. Это бывает, это, это, это, это. А здесь я прям сразу король Жезлов, королева Пентакли. То есть люди думают друг о друге. Соответственно, э, вот такие моменты истории. Поэтому не ангел. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели эту такую некоторую love-историю до конца. И желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.